Добрый день, уважаемые коллеги. С марта 2001 года Сергей Борисович Иванов исполняет обязанности министра обороны Российской Федерации. За это время, как вы знаете, а вы лучше меня знаете, состояние вооруженных сил в 2001 году. За это время не только приостановлена деградация вооруженных сил и всей военной составляющей государства, но внедрен и активно продолжает осуществляться новый принцип комплектования вооруженных сил, который позволил нам, во-первых, перейти на сокращенные сроки службы по призыву с 1 января этого года на полтора года с 1 января 2008 -го на год и позволил не направлять призывников в горячие точки, поставлен на планомерную основу и боевая подготовка, а это главное, чем должны заниматься вооруженные силы в мирное время. Вооруженные силы приступили к планомерному перевооружению. Сделаны, наконец, и первые, но уже реальные шаги в решении социальных задач, и главные из них, конечно, это обеспечение военнослужащих жильем. Хотя, повторяю, это только первые шаги, и очень много еще здесь нужно будет сделать. Мы вместе с вами выработали и приняли реалистичные планы развития и модернизации вооруженных сил и всей военной составляющей государства до 2012 года до 2015 года. И теперь главная задача реализовать эти планы, добиться их исполнения. Считаю, что Сергей Борисович Иванов с задачами, которые я перед ним ставил в Министерстве обороны, справился. Я принял решение повысить его статус в правительстве и расширить круг его обязанностей в правительстве Российской Федерации. Это означает, уважаемые коллеги, что Сидеть на двух стульях он не сможет. Это было бы, как сейчас модно говорить, контрпродуктивно. Нам всем нужно подумать над тем, как сконцентрировать усилия и правительства, и самого министерства. Над выполнением, безусловным выполнением тех планов, которые мы с вами сверстали. Но в государстве и перед правительством больше задач, чем только развитие вооруженных сил, Одно из главных направлений – это придание нашей экономике инновационного характера. И в этой связи, конечно, крайне важно было бы сочетание возможностей ВПК и гражданского сектора экономики. Всем этим вместе, не забывая про интересы родного ведомства, будет заниматься в правительстве Сергей Борисович Мне бы хотелось, чтобы в ведомстве... Во всяком случае, в той части, которая будет заниматься развитием, серьезное внимание было уделено экономической и финансовой составляющей. И поэтому сегодня будет подписан указ о назначении нового министра обороны, человека, гражданского, но тем не менее способного решать эти задачи в силу в своих знаний, в сфере экономики, в сфере финансов. При этом Военные составляющие и значение генерального штаба, конечно, будет даже больше, чем в последнее время. И с Юрием Николаевичем Балуевским мы об этом сегодня, пожалуйста, сегодня об этом говорили. Я очень вас прошу, чтобы эти решения вы не только поддержали формально, но и всем сердцем, что называют. И чтобы помогли новому министру обороны выполнять те задачи, которые перед ним будут поставлены. Перебечу, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, товарищи и друзья. Действительно, почти 6 лет назад Владимир Владимирович представлял меня в этом же зале. Я хорошо это помню. Вроде большой срок, но пролетел он как один миг. И я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы в свое время поддержали меня. Мы работали все как слаженная команда, решали те задачи острые, которые стояли в 2001-2002 годах. Я не буду судить о том, насколько они хорошо выполнены или плохо, но я считаю, что все-таки определенный прогресс в развитии, именно в развитии вооруженных сил произошел. Теперь я буду заниматься вновь. Сугубо гражданским делом, но я хочу вас заверить, что я к вооруженным силам за эти шесть лет, конечно, прикипел, в обиду их никому и никогда не дам, и буду заниматься в том числе вопросами военно-промышленного комплекса, стараясь поддержать с точки зрения промышленности, инновационных технологий нашу армию и флот. Просьба у меня к вам тоже только одна. Как и меня когда-то, поддержите нового министра обороны. Мы с вами 6 лет работали как единая команда. Я не только хочу, я уверен, что так оно будет и дальше. Спасибо вам большое. Что касается придания, придания нашей экономики более инновационного характера и использования в этой связи, возможности ВПК, то эта задача неэфемерная. Достаточно посмотреть на то, как развивается наша внешнеэкономическая деятельность в этой сфере, в сфере торговли специальным имуществом и вооружениями. В этом году, в прошлом году, мы достигли нового рекорда. Более 6 миллиардов долларов реализации на внешних рынках. Это говорит о том, что ВПК развивает, и нужно использовать все, что там есть, для развития гражданской части экономики. Сердюков Анатолий Эдуардович родился в 1962 году в Краснородном крае, имеет два высших образования, экономическое и юридическое. После экономического попризова служил полтора года в вооруженных силах. После окончания офицерских курсов был уволен офицером запаса. Последние три года работал в Москве в качестве руководителя Федеральной налоговой службы. По на сегодняшний день. Спасибо.